Как заставить мужчину думать о себе? Здравствуйте, мои дорогие! С вами снова Елена Алексеева. И мы с вами разбираем непростые ситуации. Наверное, каждой женщине хочется, чтобы мужчина 24 часа в сутки думал только о ней. И это абсолютно нормальное ощущение. Его реально достичь без всякой магии и без всякого колдовства. Очень простые моменты, которые я вам буду рассказывать. И очень рабочие, очень качественно рабочие, не портят вашу карму. И, конечно же, используйте, применяйте, проверяйте на себе. Да? То есть доверяй, но проверяй. Все, что мы смотрим в видео, главное, чтобы вы проверяли это обязательное правило, и использовали. Что же нужно делать? Первое, что нужно делать, это самой думать о себе, то есть концентрироваться на себе на 80%. Достаточно 20%, которые вы будете думать о мужчине. 80% вы концентрируетесь на себе. То есть женщина, которая следит за собой, а мужчина ее зеркалит, он тоже будет следить за женщиной. Женщина, которая любит себя. Мужчина будет зеркалить, он будет тоже любить ее. Женщина, которая заботится о себе, мужчина будет зеркалить, он тоже будет заботиться об этой женщине. То есть все, что вы хотите для себя, вы в первую очередь должны делать это для себя сама. То есть, о чем я? Да? Это значит, что нужно как можно больше внимания уделять себе, как можно больше э, заботиться о себе, радовать себя каждый день, хвалить себя в зеркало гладить себя по голове, если вы это любите, да, делать себе какой-то самомассаж, будь это для лица, для ладошек, для стоп, да, для ног, что вы можете сделать для себя, да, если есть возможность ходить в спа, в массажи, то это тоже будет большим плюсом. Поглаживание себя, да, уважительное отношение к самой себе, возможность давать самой себе отдыхать, наполняться энергией. Лучше всего женщине наполняться в горизонтальном положении, то есть находить время хотя бы на 15 минут в день, сделать там маску и 15 минут полежать, лежа в горизонтальном положении, наполнить себя энергией. Даже если вы очень устали, даже если у вас маленький ребенок, вот уснул ребенок, ляжьте на 15 минут с ним, это наполнит вас энергией. Составить большой список, что вас радует. Да? У каждого этот список будет свой, он может быть как наготовник у Льва Толстого, а у каждой женщины, но все равно какие-то моменты будут отличаться. Кто-то любит цветы живые, кто-то любит цветы в горшке, кто-то любит э, собачку, кто-то любит кошку. Да? То есть Здесь все мы какими-то моментами отличаемся, но тем не менее провести э, время на природе. Сходить в парикмахерскую, на маникюр, на педикюр, на какие-то процедуры, да, там, на массажи, на самомассажи. Кто-то любит, кто-то не любит. Да? Кто-то говорит, нет, нет, нет, она мне там так больно делала, я больше никогда не пойду на массаж. Да? То есть люди разные. Кто-то наоборот говорит, она мне так больно делала, я еще пойду. Да? То есть люди э, в каких-то моментах отличаются, но тем не менее список можно составить. Составьте этот список для себя. Составьте примерно из 100 пунктов, что делает вас счастливой. Да? Допустим, там какая-то еда вкусная или какое-то пирожная сладость какая-то. Или наоборот, это здоровое питание. Это только фрукты и овощи, да? к примеру. Или еще какие-то моменты. Ну, понятно, что секс нас делает счастливой. Понятно, что э, физическая нагрузка, прогулка. Прошли 15 километров и обратно. Да? У меня есть такие подруги, чемпионки. Мне на, с них надо брать пример. Она говорит, я каждый день пошла, прогулялась 15 километров в одну сторону, 15 в другую. Вот так выглядит 60 плюс, шикардос просто как выглядит. Конечно, муж ее будет любить, потому что она вкладывается в себя ежедневно. Вот это ключевое слово, ежедневно в себя вкладываться. Если вы вкладываете в себя ежедневно, мужчина тоже хочет вас вкладываться. Если вы на себе экономите... Если вы э, ищете какое-то обучение бесплатно и надеетесь, что вам поможет кто-то на бесплатном обучении, то это точно так же бесплатно к вам будет относиться мужчина. Точно так же он будет с вас брать какие-то блага, которые ему необходимы, закрывать свои потребности при помощи ваш, вашего присутствия. Э, и э, на вас не будет, не, не будет хотеть тратить ни копейки, потому что женщина сама не хочет на себя тратить ни копейки, не хочет в себя вкладываться. Здесь это сто процентов работает. Женщины, которые говорят, тот мужчины жадные пошли. Это значит, женщина, которая на себе экономит. Но это не значит, что там бывают такие женщины, которые там платье не экономят на себе, там какую-то косметику купить себе не экономит, там, ногти себе накрасить там или прическу сделать, она не экономит, но она экономит на работе с психологом. Да, то есть, говорит, о, это не неважно. Там, ну, ладно, там, понятно, к зубному сходить, там, зуб новый ставить. Но вот психологу непонятно, что там происходит. Да? А здесь как раз вот это непонятно, что происходит, оно дает возможность нам ощущать себя счастливо. Это очень важно. То есть, если женщина умеет ощущать себя счастливо, любому мужчине с ней комфортно. То есть, когда женщина себя прокачала, убрала все негативные заряды, все негативные убеждения, обиды страхи иногда детские обиды на родителей женщины живут целыми жизнями детскими обидами на родителей да? там когда-то поругали вы бы поставили отлупили там еще что-то сказали не так то да? женщины живут с этими моментами целую жизнь и от этого очень больно это все нужно убрать это все нужно убрать то есть если с этим не работать вы несете просто за спиной такой мешок с камнями и он всегда будет вас тянуть назад то есть ничего с этим не поделаешь, то есть мир наш вокруг нас это зеркало, как мы относимся к себе, да, как мы заботимся о себе, точно так же окружающие с нами обращаются, если мы себя недооцениваем, не любим, эксплуатируем, да, только работа, работа, работа, да, там, без выходных, без, без отдыха, без всего, то и шеф с нами так поступает на работе, и коллеги с нами так поступают на работе. И мужчины, которые приходят, стараются точно так же нас эксплуатировать. И это очень-очень важно понимать. То есть, если вы это понимаете, все, у вас в руках пульт управления от вашей вселенной. Действуйте, прорабатывайте все эти моменты, которые мешают вам. Все обиды на прошлых мужчин нужно простить и отпустить. Но это в другом видео мы с вами поговорим, да? как это чувствует себя человек, который отпустил и простил по-настоящему, по-правдышнему, да, то есть не просто там сказал я прощаю, да, а по-настоящему сумел простить. То есть здесь мы в следующем видео об этом с вами поговорим. Ну что, мои дорогие, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, если вам понравилось, покажите подружке это видео, которое действительно, эта тема будет актуальна сегодня. И увидимся с вами в следующем видео. Я с вами не прощаюсь.